Атомная подлодка «Красноярск» выйдет на ходовые испытания в Белое море в июне. Вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М «Ясенем» К571 «Красноярск», строящаяся на предприятии «Севмош» в Северодвинске, выйдет на заводские ходовые испытания в Белое море в начале июня текущего года. Об этом сообщил ТАСС «Источник» в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас на корабле идет пусконаладочная подготовка, по окончании которой специалисты начнут швартовочные испытания. Следующим этапом станут ходовые испытания, а за ними гося-испытания, в ходе которых, среди прочего, проверят и системы вооружения. После их завершения атомный подводный крейсер будет передан Тихоокеанскому флоту ВМФ России. Источник предполагает, что это произойдет уже в 2022 году. Красноярск. Вторая серийная подлодка, третий корабль проекта 885М «Ясенем». Подлодка была заложена в 2014 году. Выведена из эллинга и спущена на воду 30 июля 2021 года. Атомная подводная лодка проекта 885М разработана Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит». В настоящее время на Севмаше на разных стадиях строительства находятся 6 таких субмарин. Головная атомная подводная лодка проекта 885М «Казань» была передана ВМФ России 7 мая 2021 года. Основное ударное оружие субмарин проектов 885 дроб 885 – крылатые ракеты «Калибр ПЛ» и «Оникс». Всем спасибо за просмотр.